Добрый день! У нас в студии Леон Мазин, и мы продолжаем отвечать на вопросы самого разного характера. Вот сегодня такой вопрос, а можем ли мы поставить знак тождества между такими понятиями, как мессианский верующий и достаточно политический, может быть, сионист, патриот Израиля, еврей и так далее. Вот как эти понятия связаны? Спасибо за вопрос. Опять-таки вопрос немножко за заковыркой. И можно и нельзя. Я знаю мессианских евреев, которые являются определенными критиками государства Израиля и целого ряда политических действий Израиля. Я лично сионист. Я люблю Израиль. И мне дорого не только само название Израиль, еврей и на карте местоположение, но даже те территории, которые я помню в те времена или в другие времена передавались нашим соседям или то или все. Поэтому я лично смотрю на Священное Писание, видя то великое обетование, которое Господь Бог дал нашему народу, оно включало не только собирание из всех разных стран, не только быть носителями его откровения, но и быть на этой земле. Один очень известный не верующий в Иешуа, но известный раввин Равкук сказал, что когда евреи живут в своей земле, это подобно как дорогое драгоценное вино, налито в драгоценный бокал». То есть сочетается. И сочетается не просто на чисто земном уровне, но производит какие-то массовые вещи. Поэтому Господь Бог так часто говорит: И соберу вас в землю вашу. Но тождество знак тождества или равно это то же самое, что тоже Я не думаю, что это так. То есть много, к сожалению, ну, к моему сожалению, а к их радости: они говорят: Мы вот левые, мы считаем, что так правильно. И есть среди мессианских евреев такие тоже, поэтому здесь как бы особо удивляться нечему. Нас всех пугали просто этим словом, там, кто помнит еще советские времена, там вот сионисты и так далее, они все разворовали, они везде причина всех бед по всему миру. А что вообще это такое сионизм? Окей. Прозвучала фраза «я да. сионист». Окей. Вот что? Окей, сионистами в времена до существования, до создания обновленного или нового государства Израиль в 1948 году, называли еврейские группы. И когда делали кампейны, антисемитские кампейны, то называли евреев самыми различными именами. Иногда очень оскорбительными, а иногда чуть-чуть завуалированными. сионист То есть Сион, стремящиеся на Сион, или разносящие идеи Сиона по всему миру. Это реально... Антиеврейская книга, э, да, как называется, протоколы а, сионских да, муд... Да, муд... Си, сионисты. Тайные есть, знания да, тайные знания. Ну и оно таким образом стало сочетаться. Э, я все-таки вернусь в наше время. Сегодня и мессианские евреи или просто евреи не все сионисты. Некоторые поддерживают крайне либеральные позиции. Опять-таки, Бог не им судья, Бог всем нам судья, и Он каждого из нас привлечет к ответу за те убеждения, которые мы выражаем и которыми мы живем. Ну вот как-то так. Вы там сделали знак тождества с целым рядом вопросом, сионист, еще кто? Да, там был сионист, еврей, просто, то есть, может, мессианский да. верующий, это может быть и не евреем, а вот он себя отождествляет: я еврей. Патриот Израиля, тоже вот ну, такая фраза. Я тогда на этот да, да, я думаю, Хорошо. что да. Спасибо. Спасибо.